Здравствуйте. Я из информационного агентства Ведокол. Можно задать вам несколько вопросов. Да. Какой сегодня день? Да. Первый день. Что празднуем? Мир трудной. Что для вас значит этот праздник? Не знаю. Вы знаете? Понятно. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте, я из информагентства Ледокол. Можно задать несколько вопросов? Ну, если я смогу ответить. Какой сегодня день? А, Первое. А что мы в этот день отмечаем? День труда. А что он для вас значит? Ну, честно, не знаю. Не знаете? Нет. А как думаете? Когда этот праздник появился? Без понятия, Не знаете? Нет. Вообще он появился впервые в середине XIX века. В связи с тем, что многие рабочие в то время требовали 8-часовой день и другие социальные гарантии. Он тогда назывался с 90-го года, Время после Конгресса Второго Интернационала, начал называться Международный день солидарности трудящихся, отмечался в СССР с 1993 -го года, сейчас называется День весны и труда. Как думаете, почему его переименовали? Не знаете? Нет. Ладно. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Я из информагентства Ледокол. Можно дать вам несколько вопросов? Да, конечно. Какой сегодня день? Первое 1 мая. 1 мая, да, праздник, день труда. Что в этот день отмечаем? День труда и отмечаем. Трудимся видеть, работаем. Ну, покурить продолжим. А что для вас значит этот праздник? Честно сказать, многое значит. Ну, то есть я просто помню, как это было в те времена... Я... В те времена? Да, ну, мне уже 32. 32 года? Ну, типа, да, я просто... Нет, честно скажу, это не время. Вот, я 90-го года рождения, то есть я, в принципе, понимаю вообще, что это такое. Mm -hmm. Вот, как-то так. Mm -hmm. Хорошие, замечательные праздники которые отмечают вообще должны всей страной, но почему-то как-то я не вижу, чтобы все радовались этому событию. Странно, mm. странно. он вообще так-то является международным праздником, он не только в России отмечается. Нет, но ну я понимаю, но это же бывшие страны СССР, что такое его отмечают. Ну, да, в том числе. Он вообще впервые начал отмечаться в Австралии. Да? Да, вот этого я не знал. в середине 19 столетия с 22 апреля, после демонстрации рабочих, за то, чтобы установили 8-часовой день, ага. рабочий день. Да. А вот как относитесь к тому, что его переименовали в 20... 1992 году, так как он до этого назывался день... Международный день солидарности трудящихся, а теперь он называется э, День весны и тру... э, труда. Да не знаю, как-то особо не задумался сейчас сказать на эти вопросы. Не думал. Сейчас скажу. У -у -у -у. Я даже не знал на самом деле историю этого праздника. Знал, что классно замечательно, то, что вы его, что должны его отмечать. Хорошо. Спасибо. Всем вам поздорово. доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из информагентства Ледокол. Можно задать вам несколько вопросов? Если она дополнительная, то туда есть Какой сегодня день? Именно день недели или так? Ну что сегодня? Отмечаем, например. День рождения у подруги. Доросли рядом со мной. Поздравляю. Спасибо. С Днем Марине, так сказать. А что для вас значит этот праздник? Я же не знаю, как сказать, что он до меня значит. Как-то не придавали ему значения? Да не вообще никак, в принципе. Я никогда его не отмечала, я только отмечала тогда один из... А <смех> как думаете, кем он веден и для чего? Но вообще, он впервые был введен как международный э, день солидарности трудящихся со, ну, после второго конгресса э, в, э, в Париже вторым э, интернационалом э, в памяти погибших анархистов э, в Америке, получается, 5 мая 1980 шестого года, однако. Они, получается, сражали, выдвигали демонстрацию по поводу введения восьмичасового дня рабочего дня. И после этого, собственно, он является, как получается, День международный труда, трудящихся. Но в России он после 92 -го года начал называться День весны труда. Как думаете, для чего он вообще был переименован? Я вообще с этим праздником не связана, я не знаю даже. Я его не отмечаю. Я даже не знаю, почему. Не знаю, Понятно. Спасибо. Всего вам доброго. Здравствуйте. Я из информагентства Ледокол. Можно задать вам несколько вопросов? Давай. Вы снимаете, да? Да. Зачем? Ну че? Да, не беспокойтесь, все нормально. Ладно, давайте тогда камеру вниз Почему раз уж стесняйтесь. Какой сегодня день? Первое мая. А что это за праздник? Мир, труд, май. Мир, там... труд, май? Да. День труда. День труда. А для что для вас этот праздник значит? Да, что нужно трудиться много, наверное, сегодня. Много трудиться? Да. Но вообще он в мире отмечается как международный день солидарности трудящихся с 1990 года. Во многих странах он, в принципе, отмечается. Хотя он вообще даже еще раньше начал отмечаться как э, э, ну, в общем-то, как День труда еще даже в Австралии в 1856 году. Да. Спасибо. Всего вам доброго. Здравствуйте. Я из информагентства «Ледокол». Можно задать вам несколько вопросов? Какой сегодня день? Сегодня воскресенье, 1 мая, день, день Май, первый день весны. Да. А что это за праздник? Что отмечаем? А... Нет, да, я знаю. Подарки в кафедре не Праздник весны и труда. А что для вас значит этот праздник? Что вы тут а, здесь делаете? Мы гуляем. Мы, мы, мы ее отмечаем. день рождения отмечаем. Спасибо. А, поздравляю. Спасибо. День варенье вас. А что еще? Ну, по большей части все. Спасибо. Нет, Всего да. вам хорошо. доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из информагентства Ледокол. Можно задать вам несколько вопросов? Нет. Какой сегодня день? 1 мая. А что в этот день отмечаем? День труда. А что для вас он значит? Работать трудиться. Работать трудиться. Да. Понятно. Знаете, например, историю этого праздника? Не очень. Не очень. Понятно. Особо не интересно. Ну, советский союз прошел, что с этого? Ну, вообще так-то еще до Советского союза был. Да. С 90, с 1890 -90 -го да. года. Ну, ладно. Спасибо. Всего вам доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из агентства «Ледокол». Можно задать вам несколько вопросов? А, по поводу сегодняшнего дня. По поводу сегодняшнего дня? Да. Какой сегодня день? Первое мая. День труда. А что сегодня отмечаем? Мой день рождения. Интересно как-то получается. Вот для этого еще двух опрашивал девушек. тоже день, день рождения? Поздравляю вас. Интересно. А что для вас еще этот, этот праздник? Ну, 1 мая, я. День трудного и это. Не знаю, я никогда не отдыхаю 1 мая, вот только день рождения. Для меня не случалось Я из... Здравствуйте, Добрый день. я из информагентства Ледокол. Можно задать вам несколько вопросов? Из информагентства Ледокол. А, информагентство? Что а, ледокол, получается, занимаемся обозрением информации, опросами. А, у нас имеется площадка на YouTube, ВКонтакте, в Дискорде. Можете Можно, найти. Да. А по поводу сегодняшнего дня вопрос. День классный, солнечный, Давай, у нас семейный праздник. Семейный да, праздник? Ни дожди не супер. Поздравляю. Благодарю. А, вообще, собственно, что, что в этот день политический вопрос. Что в этот день произошло? А, ну Я можно не и этот вопрос. Ну вообще э -э, что для вас этот праздник значит? А, праздник 1 мая, что ли? Да. Так так сказали, сегодня какой день? Ну, солнечно ясно. 1 мая мир. мир, труд, май, трудящийся. Вы понимаете, мы родились Я в Советском Союзе знаем. И поэтому нам от нас этот праздник Для коснулся И мы на праздник. демонстрации раньше ходили Я бы рада праздник. была сходить на демонстрацию Вам молодым этого не понять Когда каждое предприятие шло Со своей символикой Когда с трибуны звучали Достижения этих предприятий Достижения нашей народ медицины гордился. Нашего строительства Нашей транспортной отрасли Что тут плохого? Понимаете? Народ объединялся да. в этом праздник, это было хорошо. Все, все парадно одевались нарядно, шли по центральным о, площадям старт, городов, музыкой, ели, оркестрами. Вечером был салют праздничный. не звучали о Родине цены. И мы нашего. действительно чувствовали себя, что мы рабочий класс. И, праздничный И что у нас был. есть Родина, которая, которую мы любим. И на работе мы стараемся, от работы не прячемся. В том числе студенты. В студентов шли шли, было, я Вчасти. еще студентом ходил Школьники. на первый да, ну, сейчас, сейчас никто да? из студентов особо не хочет даже отвечать на этот вопрос. Это даже не, Никто не, не придает такой. даже особо а значение. другой пошел, видите, студент только получает знания профессиональные, а нас широко управляют. А, и, полных... и то не всегда. Не факт, что он сам пришел да. вообще куда получать знания. И не нас просто, а со школы патриотизм учили. У нас были уроки, там, значит, патриотические Хороший, линейки. Не да. Мы, были мы не делали все. вида, мы на самом деле верили в светлое будущее, в свою Родину. Поэтому нам ну, по было, идее, лег... нам было сейчас... легко жить. Я, я, по идее, считаю, что светлое будущее наступило. Конечно. Сейчас мы очень получили, хорошо. Мы жить. По сравнению Советского... с теми временами, сейчас очень хорошо. Мы жить. получили от Советского Союза образование, мы получили квартиры от Советского Бесплатно. Союза. Бесплатно все это было. Мы Медицина получали медицину. Наши дети отдыхали в лагере, и мы сами отдыхали в лагере летом. Это... А мы учились в университетах Учились бесплатно, бесплатно. Еще да. и стипендии Это все было Как, как бы считалось, так и должно быть Потому что мы живем в Советском Союзе Поэтому у нас очень теплые воспоминания О празднике, о родине, о молодости Я бы хотел, чтобы этот праздник вернулся А его, получается, как бы не отмечает особо Нет, вы видите, демонстрации нету так, как флажки навесили, но ну, это скорее всего к 9 мая. Это, это... Многие относятся просто к этому празднику как и к, одному... Да. к одному дню, а? коронечеству. Конечно, да, да, да, конечно. Да. А для а нас 1 мая весело. это был значимый день. Вот у меня жена, допустим, беременная, пошла на демонстрацию 1 мая, а, ве а вечером родила Давай. сына. И поэтому у нас сегодня день рождения сына. Прекрасно. Вот Самые хорошие, добрые воспоминания. Мы вообще, вот наше поколение, мы оптимистично и доброжелательно настроены ко всему, что происходит. Да, мы очень такие оптимистичные, добротворительные. Ну вообще, кстати, так вот эти демонстрации, собственно, они проводились -то вот раньше вот для чего. Помимо вот до СССР, например, знаете, нет? Они, получается, с 90-го года проводятся, проводились, собственно, со времени, как, как демонстрации, ну, демонстрации по и поводу и того, чтобы ввели восьмой, восьмичасовой рабочий день это в различных государствах. Это с 1 -го государства. не связано это связан с первым мая. Не Было такое. С, в 1900, в день 1886 18 -м. 18 -м. 18 -м году а, произошел случай в Америке, то, что... Анархисты, получается, организовали э, демонстрацию с 1 по 5 мая ну, по поводу введения 8-часового рабочего дня. в году было глубоко наплевать на них. Но у нет, нас 8 18 рабочий день. А сейчас на в городе Руфу, по крайней мере, 11 12 и даже 14-й часовой рабочий день. Но это стало нормой. И при этом оплата, оплата такая, что так это ненормально. Почему не нормально? Об а этом знаете, никто не, не говорит. Просто мы говорим с вами о 1 мая, вот мы говорим с вами о, пер, о празднике 1 мая, как о символе, понимаете? А политически можно, конечно, обо всем, о чем да угодно можно говорить, с можно в 1 мая устраивать... Любые митинги, любые демонстрации, с любыми лозунгами выходить. Но это не имеет отношения к 1 мая, как к мини, да. как вы считаете, а мы считаем, А мы-то, -ми. мир, труд, май, для вот, нас это вот эти три права. слова, мир, труд, май, 1 мая. -ми. Мир, труд, обороться, за, май. За, за, обороться за свои права, это не, не обязательно, для этого нужно, чтобы наступило 1 мая. Конечно. Пожалуйста, завтра выходите и говорите с, и свои права с лозунгами. С, там, со всеми все конечно И... при чем тут первая команда Я... нет. Буду... первый день весны такое вот сейчас настоящий. конечно сейчас конечно Немар. звучит звучит вот так вот нелепо солидарность трудящихся всего мира это естественно звучит немножко так вот непонятно вам а раньше так было, и просто мы об этом сейчас помним. Сам, само понятие и... трудящийся. Конечно, да, сейчас вообще этого нет. Я и пытаюсь... Солидарность вообще слово сейчас. Я нет. даже хочу выразить сожаление по поводу того, что современные получают столько вокруг молодежи. Им это неведомо, вот это состояние, и, ну, вот, что это им вот... Это не и вот это вот стремление, и... Он и, по... они живут и, в другом и, мире. И, и, и собственно, непонимание то, что они с высокой должны... вероятностью они сами станут трудящимися, они и сами, должны... скорее всего, родились в семье трудящихся. А они, уже, они уже не несут как бы, это понятие с гордостью, что он трудящийся. Для него это выживание, он зарабатывает деньги, тратит. А у нас это было понятие, мы субботники проводили различные, даже не в деньгах было сделано. И хотя там тоже, знаете, было так, что ну, не хочу там на субботник идти, или там эти флаги нести. Ну, это все было молодежное отношение как ко всему, понимаете? То есть это не было бы как-то политически да, обосновано. мы с утра просыпались, да. у нас уже было Нет, мы просто, такое приподнятное настроение. Просто, нас просто говорили, что там несу флаги, мы потом где-то оставляю. На демонстрацию. Не, не, не, не. Мы, мы идем на с... я, я и в институте, и в школе выходили. Да? Это Куда все будет? зависит от мировоззрения человека. Если вы подойдёте к другим людям, даже нашего возраста, они вам могут об этом сказать совершенно другие вещи. Но поэтому... Для этого мы, собственно, и проводим вопросы, интересуемся, кто, собственно, что может рассказать, кто что думает. Мы сейчас видим очень много положительных изменений в жизни и радуемся этому. Mm -hmm. То есть мы, вот, мы как раз вот из тех людей, которые ищем во всем положительное, и mm -hmm. то, что может принести какое-то удовлетворение И сделать жизнь э, как бы светлее и интереснее И ну, пусть даже так, добрее понимаете? Понимаю Потому что хочется жить среди лю людей, которые по-доброму друг к другу относятся Потому что мы жили под лозунгами «человек-человек» и -человек «друг», «товарищ» и «брат» Понимаете? Вот. И Ситуация поэтому в наше время было легче жить брата. Потому что все могли прийти на помощь незнакомому человеку Сейчас это тоже есть, но уже это считается год А раньше это была нормально. Для этого сейчас какие-то физы, пиццы... как-то это Раньше как сварить это... ребенок один это... до улицы шел, к нему обязательно подходили спрашивали, почему ты один, что случилось, где твои родители? То есть никто не был равнодушен. Это было. Мы ну, так были воспитаны. А сейчас... Старших уважали раньше. Молодежь если не матерились в общественном месте, где-то начинали маленько там кричать, хулиганить. Старший мог приструдить, и мы уважали. А Милиционер один на весь район был, и мы уважали. Раньше, раньше с учителями отношения были так, выстроены так, что... Уважали. Учитель был как второй родитель, как вторая мама. Она могла строго что-нибудь, там замечание сделать. Она и... могла линейка А, а еще сейчас, было, сейчас а наоборот, не при... не у всех в основном чаще всего отношение такое что э, наоборот нужно Постройки. сопротивляться да, вообще да, это да. любому влиянию протест, протест, протест сделать и для того чтобы показаться в глазах других э, своих сверстников то что он этим выделяется и он только как говорится круче ну, да. у нас воспитывали критическое мышление но не отрицание всего да. и вся угу. а сейчас уже очень часто были правила, был кодекс строителя коммунизма, который был в принципе то же самое, что, что религиозные вот эти постулаты. Конечно, заповеди, только названо по-другому. А так это. А заповеди это то, что общечеловеческое, и оно всегда было и будет. Но если люди будут жить по этим заповедям, то, будут... да, -то да, есть. Да, так что вот мы можем только с вами разговаривать. Вам ведь что сказать? А вам а? интересно а? узнать, как это вы ну, я, ну, собственно, конечно, было интересно не узнать. Вы абсолютно. Сглядит на, на разнике. Понятно. Ну, что сказать? Спасибо большое. Вам удачи. с, с праздником вас. Спасибо. Вас тоже. До и с праздником. До и, с, и еще раз, с праздником в день, в днем рождения вашего сына. Благодарю. Спасибо. И вам всего доброго. Вам всего доброго тоже. тоже. Спасибо. Здравствуйте, я из информагентства Ледокол. Можно задать вам несколько вопросов? Вы что записываете? А, да? Нет, не быть. А так, если вот брать камеру. И без камеры можно. А, ну, просто зафиг будет, ноги а. только будет видно. А какие вопросы? Очень... А, по сегодняшнему дню. Да, хорошо, хорошо. Какой сегодня день? Первое мая, день солидарности а, Что в этот день вообще отмечают? Угу. День праздника мира и труда. Но ну, кто-то его уже, наверное, не отмечает сейчас. Ну, большинство как раз говорит, что особо-то значение никто особого не берет. Вот из всех, кого я его спрашивал. Все, кто более такие возрастные люди, те отмечают, ну, как бы, как раньше отмечали. Вспоминают угу. свое детство, юность, молодость. А молодежь, может быть, и не знает, что это такой праздник что на сейчас ну, наверное, не официальный же праздник. Нет, он официальный, а, официальный является праздник да, в... раз... весны и труда. Ну да, раз красный день Только интересно то, что. Ну, особо-то никто его никак не отмечает. Я вот из всех кого вопросить успел. Особо ничего интересного рассказать не могут. Ну, конечно, вот кто вот постарше, кто вот э, в СССР еще жил, они да. Да, им поинтереснее рассказывают. Да, им это как воспоминание о молодости, о юности, как мы на демонстрации ходили, студенчество, вообще весело. Да. Хороший праздник вообще-то. Ну, Сначала сути, всех да. на демонстрацию загоняли, а потом все радостно на этой демонстрации шли Довольные, Сейчас вспоминают, что такое. Mm -hmm. А вот как вот по истории знаете, с какого вообще числа начинает этот праздник отмечать? Ну, то есть, с какого года? Ну, Ну вообще он в России начинал отмечаться даже еще в Российской Империи. А вообще сам праздник начинает отмечать вообще впервые австралийцы, получается, в 1000... Тысяча... Ну да, вообще это международный день солидарности, да, впервые 100, начали 100, отмечать его 100. в Австралии 22 апреля 1956 года, э, с того момента, как рабочие Австралии э, начали... Какого года? 1856. А, 800, 1856 года, да. да. После того, как демонстрацию провели по поводу того, чтобы вести 8-часовой рабочий день Ну и с этого момента там это получается ежегодный праздник Его как вот, получается, международный начали отмечать после 90 -го года После конгресса в Париже второго интернационала в памяти демонстрации анархистов в Америке в Чикаго, которая проводилась ну, с 1 по 5 мая в итоге которого там пятерых рабочих расстреляли которых поставили как организаторов хотя потом их потом признали невиновными ну надо по почитать историю конечно, мы плоховато знаем надо изучать да, такую информацию даже в Википедии можно найти, в принципе, так, нормально конечно. открыто Сейчас все. Есть, где а вот, кстати, он этот праздник назывался в одно время получается День интернационала, ну, то есть до 1976 -го года, как вот, раз. А после 72-го года начал называться, как его и назвали, День Международный день Солидарности трудящихся. А вот получается в 92-м году вот начали, переименовали как вот День весны и труда. Как думаете, вообще, зачем его переименовали так? Не знаю. Мне кажется, не было смысла его переименовывать. Солидарность, трудящие. Трудящие как были, так и есть. Что было переименовывать. Ну пусть трудящиеся радуются празднуют День труда. Ну, странно то, что. А весну-то что праздновать? Ну, вообще странно ну, то, что это... никто себя вот, я, вот насколько кого знаю, никто особо, особенно те, кто я вот студент являюсь, особо что никто не понимает то, что вот скорее всего каждый станет либо вот трудящимся, ну так как по сути он будет работать, ну или как это говорится, либо лемпинг проявлять, но тоже трудящимся не на серьезном в том, что, видите, производстве. И то, что было в том строе, надо было резко все перезачеркнуть. Поэтому если этот праздник широко праздновался при социализме, значит, нам это в настоящее время нужно отвергнуть. Значит, ну вроде народ-то все равно будет подскудно праздновать этот день, да? Ну поэтому сделаем ему праздником весны. Но у нас есть вот Масимусу мы празднуем, или прощание с зимой, как он там называется? Воды зимы. Весенний праздник. Ну и вот он весенний, а что здесь-то? Праздник весны. Вот праздник труда. Все понятно. Тем более международный. В общем, это праздник, который вот сами вы говорите, с 1800 там год да, го вот года, там году. 1856 года впервые. Это история, да, и взять и переименовывать, да, и пусть он будет праздником труда. Не понимаю. Но это у нас как всегда. Старую историю надо перезачеркнуть, чтобы ничего не связывало социализмом. А теперь у нас другая политическая, ну, политика страны, значит, то, что было, нам надо отвергнуть. Значит, мы будем праздник весны отмечать, но не праздник туда, как социализм. А потом мы опомнимся, может быть, опять переименуем. Вот я сейчас гуляю по этому скверу, вот вы тоже задумывались, да, раньше был ну, сквер Кирова. А он сейчас не так называется? Нет, а сейчас он называется, ну на историческом факультете. Я на факультете агрохимии, агропочлоединни. А, ну, а, ну, а, графак, так? в общем. Ага, а теперь-то это сквер имени Спиранского. Спиранского? Да. А почему, а почему его так переименовали? А, ну, вот в том-то и дело, что мы сначала все переименовываем, mm -hmm. а потом возвращаемся. Но ну, смысл в том, что э, Киров кто был революционер, ну, но вроде он, как да, конкретно-то для Иркутска он ничего особенного... Ну, великие там, по тем меркам революционеры. Спиранский, он был как бы то ли губернатором, то ли мэром города, да? значит, он для города много чего сделал, значит, сделали площадь Спиранского, он пройдет лет сто, люди забудут этого губернатора, и так же, как про Кирова, будут думать, что же за Спиранская сквер? назвали бы тогда уже Центральный сквер, да и все. Но нет, нам надо вот всю эту историю перепутывать, чтобы не было какой-то взаимосвязи. А сейчас мы памятник Келенина снесли, теперь пять... мы будем кому-то другому ставить ну, через благо, лета... благо хотя да. бы еще вон там стоит да, про... опять памятник. потом будем сносить но это, это на протяжении всех, всего существования человечества происходит, поэтому я так сильно, честно говоря, не удивляюсь сначала, как в песне поется до основания мы разрушим новыми построим. Но будем все но равно правда, старое вспоминать. Правда, тогда-то это для того, чтобы разрушить старые устои, которые мешали э, развиться как раз, э, построить социализм да. и его достроить в коммунизм, собственно. Ну а теперь кажется, что социализм мешает нам идти вперед э, капитализму разным. Ну, он мешает. Поэтому мы прощаемся с социализмом. Ну, это, собственно, тем, кто имеет капитал, это для них, разумеется, это мешает. То, что трудящиеся ну, сражаются за свои права. Нашего государства тоже не мешает, раз все вот так вот идет. То сквер мы переименовываем, то памятники сносим. Но у нас-то в России не сильно же сносит, правильно? Но. Но все равно, местами где-то этому... все-таки начинают сносить. Ну, да, я смотрю, и... ну хотя бы здесь еще у нас, Иркутские. Не да, стоят эти памятники, но тем не менее, так и праздник этот взяли и переименовали. Зачем, не понятно. 7 ноября тоже отменили. Ну что, но было такое событие в стране. Кстати. Да, было такое и... событие великое, да. которое перевернуло всю жизнь государства. Да? Но жизнь изменилась, к лучшему она, к лучшему, прив... а может быть, не было бы этих революционных событий, может быть, еще хуже было бы. Был, но скорее всего, так же бы осталась Российская империя, или бы она преобразовала, а, хотя нет, Российская империя была свергнута по итогу же, же революции. И скорее всего бы осталась бы либо также российская, э, российская республика или там, ну, которая ли, там да, была да, бы под возглавлением временного правительства или там, возможно, бы все-таки произошел бы этот военный переворот, из-за которого, кстати, возможно, могла бы опять монархия там была возвращена. Ну, или что, что вы, там, короче, что там, что там, что что там были. бы не произошло да. в любом случае? Это привело бы неизвестно к чему. Как говорится, история не знает излагательного да, и поэтому наклонения. говорить о том, что к лучшему это или к худшему, и все это перечеркивать, не имеет никакого смысла. То есть, если те события тогда произошли, они произошли как предпосылка к тому, что значит ну, уже ну, назрело это, как Чири, которая назревает, и что-то происходит. То есть, все, что было в стране тогда, оно привело к этому. А поэтому эти события произошли начинать в государстве уже невозможно было. Поэтому... Ну, собственно ошибки правительства откровенно говоря правители которые были в ту... правители идиоты которые тоже привели к этому насколько известно вот тогда даже вот российский император николай второе но ну, он как правитель себя очень крайне плохо показал потому что он... Но он ослабил район... власть, скорее Он всего. ослабил власть, и он... народ, на него... Народ, собственно, против себя абсолютно полностью настроил. Ну, и дело в том, что вот мы сейчас видим, да, вот борьба mm -hmm. ну, вот, нашей страны с Западом, mm -hmm. да? То же самое было, история повторяется. Если ее проанализировать, вот сейчас происходит то же самое, что происходило тогда. Тогда тоже нужно было, в принципе, развалить страну, и сделать Россию более слабой и поэтому Запад э, внедрял всяких агентов, проплачивал эту революцию для того, чтобы свернуть историю куда-нибудь mm. и ослабить государство. То есть много денег Германия вкладывала в революцию и многие другие государства. Да? А, чтобы... Тут э, чтобы... немного по-другому история. Разные... Если говорить о соци... и Великой и сто... Октябрьской социалистической революции, там э, немного по-другому. Там... Как... Ну, же, что Ленин сделал революцию, а, да, Ленин и, собственно, его партия, то есть большевиков, они приехали, конечно, через <губит> Германию, там, в Но... Швецию, из Швеции, из Линляндии. Швей... спонсирование Запада этих событий шло это... так, точно так же. И вот сейчас у нас все это... происходит? Это ложная тоже... информация. На самом деле он, по большей части, жил в основном на свои деньги, которые издавались через его газету и вся революция ну, что, была денег не на, это, не на, не на и на собственно как, почему на революция то жизни. совершилась благодаря тому что э, его поддержал по сути весь народ который находился там это Чтобы по сути советы трудящихся они уже были в то время это, на это тоже нужны люди которые это будут делать да? Да. то есть вот как у нас сейчас какие-то движения мы же знаем да вот они пришли нацисты в Украине их проплатили, им дали денег, их наняли, и они э, уже много лет эту пропаганду ведут и настраивают да, на что-то общество. Тогда было то же самое. Это, собственно, то есть общество свойства... пришло к тому не просто так, не просто так. А вот эти все революционеры же, они откуда-то взрастились. Ну, разумеется. То есть их взращивал кто-то определенное время. Они не сами по себе, раз тебе стали недовольными. Ну а вообще чтобы вот, это, это надо если говорить как раз о том, внедрять что... и эту политику, и как бы развивать, и подспудно вот эти корни запускать, чтобы это когда-то произошло вот этот взрыв, да, и направить его туда, куда надо. Ну, это, конечно, так и действует. То есть возглавление -то, э, да. э, то определенного события, это вообще Но везде потом, так происходит. Но а потом в том, что это и все сейчас. пошло по другому сценарию, да, там уже рабочая крестьянская армия победила, потому что все-таки рабочих и крестьян оказалось намного больше и ну силы во первых настолько и, во первых больше было во вторых во всем мире была именно солидарность как раз уже трудящейся. советской трудящейся стране первой в мире социалистической стране Большинство стран производили просто-напросто демонстрации и отказывались помогать сбору средств на интервенцию в Советскую Россию уже. А тогда также были все эти, сразу запретили всю торговлю с Россией, которая тогда Сразу же поставили, по сути, да. как говорится, вот же самые, желез, да, железный занавес. занавес. Да, чтобы Россия загнулась. Да, то есть примерно то же самое, что происходит сейчас. То есть, то же самое. Но сейчас это благодаря тому, что Россия не хочет особо находиться да, ну, все равно под крылом катаются, Запада. Да, но тогда тоже хотелось задавить государство. И вводили те же санкции, только когда санкциями не называли. Хотя, То есть, в общем-то, Россия, общем -то, спро... ну, Россия тоже тоже, в общем-то, не совсем так спроста, не хочет находиться под крылом Запада, потому что тут у нас э, все-таки действительно не очень э, хотят э, западные страны приветствовать как равноправного партнера, так сказать. Просто никому не нравится, что Россия, если... Она чуть-чуть поднимается, да, надо по, как по шапке ну, ступ, чтоб чтобы есть... сидела где-то там. Ну, по сути, да, вот поэтому... так история сложилась. Да, она и тогда также складывалась, да, только вот тогда именно вот рабочая крестьянская партия, она победила и, ну, как бы взяла вла власть в свои руки. Но и государство все равно пытались задавить. Да, ну, за счет... А Россия-то тогда тоже торговала и зерном, и сельскохозяйственной продукцией. В 2013 14... когда... году, как говорится, в 2013 году э, продавали же ведь хлеб и зерно. Да. Не, был тогда массовый голод. И, и как тогда говорили под девизом э, э, «Голодать будем, но продадим хлеб». Ну, получается то есть выполняли, как говорится, договоренности с западными партнерами ну а потом, когда так же перестали запад тоже голодовал, сейчас они без нефти им плохо а тогда им без поставок а сверна а тут проблема в том, что и, а, в и в той же начались. Европе они не очень сильно -то хотят и под запад западную продукцию покупать потому что там тоже не на самых выгодных условиях это происходит ну а, да, в общем, чуть-чуть что творится и тем более мы все равно и тогда, вот мы сейчас иногда Какие-то источники. Сейчас же вот архивы открывают, их сканируют, там, помещают. Это все можно читать при желании. Ну, это, наверное, то... один из таких немногих плюсов, -таки, которых сейчас ну, доступны. Да, много. Это плюс в том, что мы можем хотя бы какие-то архивные документы сами почитать и проанализировать хоть в какой-то степени. А не только учебники истории. Да? И э, сейчас мы много чего можем анализировать сами. То есть то, что увидели где-то, прочитали, сравнили, поняли да? И вот у меня сейчас такая мысль, что все-таки очень много у нас пробелов в истории Именно в знаниях те которые нам никогда не преподносились И о которых мы вот просто даже не знали То есть вот мы сейчас Украину ругаем, что они там перевернули всю историю преподносят так, как им надо Но в нашем государстве это тоже всю жизнь было то есть многие события, которые происходили и в революционные годы, и в военные годы, они просто умалчивались. Они, может быть, не переворачивались до, ну, до какой-то определенной там степени, что это прямо ужасно, сильно переврата, да? но просто умалчивались, и мы об этом даже и не знали, что вот, э, в преддверии вот, Великой Отечественной войны происходило. А мы на Западе, и у нас ведь вот даже... А, да нет, в преддверии на, на, э, Великой Отечественной войны, как раз наоборот, особо-то по истории, ну, более-менее все равно было известно, потому что Российской ну, вот империи тоже вообще, очень ну, сильно была известна история предыдущая, так как э, э, там тоже все-таки не совсем... Вот у нас народ вообще практически не изучает вот, финскую войну, польскую войну, Россию с Польшей, Россию с финами об этом вообще. И когда что-то на, насчет этого начинает говорить, ну, в общем, факты абсолютно... Ну, как бы, Обычно превозносят, что, что финская война это э, показательство того, что армия, получается, Советского Союза, то есть РККК, она, она не способна воевать. И то, что это абсолютная агрессия Советского Союза. Это именно только в основном так привозносят. Да, ну, на самом деле, это, по сути, необходимость для того, чтобы обезопасить э, самую э, крупную после второго, после Москвы, получается, сталь, э, сталь, город. Армия. Самый крупный город после Москвы, получается, э, СССР. Они знали, что вот война, это им сам отодвинули границы? И позволили Ленинграду таким образом выжить, а иначе мы бы могли не выиграть войну, если бы ну, заняли с той стороны Ленинграда. Это, собственно, знали вообще даже с 20-х годов. Просто тогда не совсем понятно было, где и когда это произойдет. Ну, вот Поэтому мы готовились ко в Финляндии, да, и там гид, ну, наш русский гид, ну, который проводит там экскурсии. Она про эту финскую войну вообще вот рассказала, ну, хотелось встать и людям объяснить в автобусе. но то есть, такое чувство, что и гид историю не знает, и народ, который сидит в автобусе, историю тоже не знает. Ну, гиду, как правило, нужно просто рассказать то, что вообще указано в ее программе. Ну, она, нет, и они тоже иногда начинают что-то свое, домыслы какие-то, но там, конечно, было вообще высказано, совсем понимания не было о том, ну, о чем человек говорит. Поэтому, а вот представь, 45 человек в автобусе сидят, да, mm -hmm. и они все получили неверную информацию, <laughs> так что у нас, а сейчас как-то можно читать, но ну, главное, чтобы народ интересовался, хотя по большому счету мы ничего изменить не можем, да? Ну, вообще, на как, как говорится, и, в одиночку-то вообще никто ничего не будет делать. Кто чего бы не делал в одиночку, это будет бесполезно. Это никогда вот любые вещи, которые происходят в мире, они, и они никогда не достигаются руками одного человека. Всегда обязательно имеются хотя бы какие-то единомышленники в любом случае. Ну да, да. И в том числе народная поддержка. Спасибо. Хорошо. Курсовую какую-нибудь напишите, или что? Это для информагентства, я из информагентства ледокол, это опрос проводим. Вы потом какие-то выводы сделаете, и что с этим выводом будет? А, там вывод, ну, мы, по сути, выложим вообще вот эти опросы, то есть результаты опроса, и можно будет их посмотреть, собственно. Обычно...